Всем привет, ребят! Меня зовут Макс YouTube, и добро пожаловать в новое видео на этом Крутенском канале. Сразу советую подписаться и, конечно же, поставить много лайков, ведь здесь клево. В этом видеоролике мне пришла моя долгожданная посылка от Тинькоф. Я заказала себе карту Тиньков Джуниор, как ну я еще не являюсь 14-летним, мне всего 12. Я заказал себе карту Чайков Джуниор. Кстати, ее тоже можно заказать по ссылочке в описании, ведь она доступна с любого возраста. Давайте же начнем распаковку. Я его еще ни разу не открыла. Вы наверное, спросите, почему оно открыто? Потому что приехала одна женщина, и надо при них там все распаковывать. Ну, она там все распаковывала, документ максимум она достала, но и все. Ком обратно положила. Ну что ж, я там ничего не видел. Погнали. Так, у нас встречает такая коробочка, точнее конвертик, красивенький. Так, открываю. Чего стоять? Сим-карта Теньков. ⁇ -мо ⁇ Офигеть. Синьков, симка у меня теперь. Так, дальше. Дальше какие-то... Чего? Тут стикеры. Йоу. Офигеть, они крутые. Смотрите. Жесть. Так. Дальше нас встречает документ. Копилку 250 рублей плюс 350 плюс 700 в неделю равно 3080 в месяц. Ага. На ролике я могу почти ну, за два месяца накопить. Но зачем они мне нужны? И сейчас просто разнос. Вот она. Карта Тинькофф. Офигеть. Теньков Джуниор. Сейчас, если вы не верите, что это моя, я сейчас закрою. Смотрите. Максим Шкапо. Жесть. Ребят, вы можете заказать точно такую же карту. Ведь там вообще просто... Сейчас я вам все подробно объясню, чтобы у вас была какая-то мотивация заказать эту карточку. Все-таки за этот раз не волнуйтесь. Мне заплатят. Так. Ты можешь расходы на проезд, телефон и все, все, все. Решай на карте должно быть 2000 рублей в неделю. Планируем накопить на ролике за 4000, Жертвуем парой шоколадов в неделю и откладываем по 250 рублей. Ты сможешь сэкономить с помощью бонусов. В момент бонуса 170 рублей. В неделю. Копим бонусы за оплату карты. Больше всего бонусов по скидкам у друзей В Скидки в приложении, которое тоже можно скачать по ссылке в описании. Ну вот. Как выглядит сам документ. Ну, а стикеры просто забалденные. И карта. ну Вы посмотрите. Там, кстати, можно заказать разные цвета. Вот я выбрал такой. Ну что ж, ребят, если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, меня зовут Макс Ютуб. До новых встреч! До новых роликов! Всем пока!